Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев на флезелиновой основе "Сигнатур" от французского бренда Касадеко. Фирма Касадеко была основана в 1996 году. В то время она представляла собой бренд французской компании Text Decor, которая активно развивалась на рынке настенных покрытий с 1974 года. В начале своей деятельности фирма Text Decor занималась изготовлением виниловых и текстильных обоев. В этом же направлении работает и ее дочернее предприятие Касадеко. Бренд Касадеко обладает множеством достоинств. Наиболее ярким является гармоничное сочетание цветов, благодаря которым удается создать индивидуальный, неповторимый интерьер, атмосферу уюта и комфорта в любом помещении. Новая линейка обоев от французской фабрики Signature Отличный образец несравненного мастерства и первоклассного визуального исполнения. Обои коллекции уникальны и отвечают всем стандартам современных дизайнерских трендов. Бесподобные узоры придают данному покрытию несравнимое очарование и шарм. Элементы высокой моды, идеальные цвета, изящно воплощенные узоры и чудесные текстуры гармонично сочетаются, грамотно дополняя друг друга. Коллекция впечатляет цветовым разнообразием. Одни и те же узоры в обоих сигнатур меняют производимый эффект в зависимости от цвета полотна. Вы можете выбрать как оригинальные обои насыщенных цветов – красные, синие, темно-серые, так и полотна спокойных светлых расцветок. И те, и другие эффектные и стильные, но темные придадут комнате загадку, будут привлекать внимание. Светлые же станут отличным фоном для вашего интерьера. Это неотразимо женственная коллекция очаровывает своей деликатностью – Вдохновленная самыми прекрасными образцами моды и дизайна, линейка обоев Касадеку Сигнатур порадует обывателя идеально подобранными цветами, тонко обработанными узорами и замечательными текстурами. Позволит создать в доме мягкую атмосферу тепла и уюта. Размеры рулона зависят от типа обоев. Обычные обои имеют длину рулона 10 метров в погонах и ширину 53 сантиметра. Пано представлены полотнами длиной 2,8 метра и шириной 1 метр. Полотно отличается повышенной прочностью и износостойкостью. Позволяет в значительной мере экономить время для уборки. При появлении любых загрязнений их можно удалить влажной тряпкой или щеткой, не боясь повредить поверхность. В качестве основы использован флизелин, который гарантирует сохранение целостности виниловых обоев Косодека в процессе поклейки. Покрытие обладает хорошей светостойкостью, поэтому яркий рисунок на обоих не выгорит и сохранит свой первоначальный вид в течение длительного времени даже при воздействии прямых солнечных лучей. Данные обои универсальны и хорошо подойдут для любой вашей комнаты, органично впишутся в интерьер помещения, будь то гостиная, спальня или кухня. Коллекция Касадеку сигнатур позволит вам без труда создать уникальный дизайн комнаты, полной оригинальности и индивидуальности.